Наступает настоящая осень, а вместе с ней к нам пришла большая опера. Поздравляю всех нас с этим событием. И прежде чем с головой кунуться в процесс освещения борьбы на телевизионной оперной сцене, подведу итоги подмосковного дачного сезона. Для тех, кто заходит на мой канал и посмотрел видео с персиком, настоятельно советую, не бойтесь сажать персики в Подмосковье. В наших краях они растут превосходно. Второе. В конце лета не спешите уничтожать отподоносившие стебли томатов, перцев и огурцов. Если эти растения оставить в покое, то в октябре еще можно собрать второй урожай, что я вам сейчас и покажу. И третье. Кто еще не успел, срочно высаживайте на своем дачном участке вот такую малину и до самого снега сможете лакомиться свежими ароматными ягодами. Открою секрет. Витамины, выращенные собственными руками, лучше высвобождают творческую энергию, особенно у вокалистов. Всем успехов!